Всем привет! В этом видео вы узнаете, что означает каждая колонка в брокерском отчете. Чтение брокерских отчетов не является самым захватывающим занятием, но если вы не понимаете брокерские отчеты, то не сможете подсчитать свои торговые результаты. Возможно, вам не нравится читать финансовые документы, но когда дело доходит до брокерских отчетов, халатность может стать чрезмерно опасной. Для примера возьмем один из стандартных брокерских отчетов, который получает трейдер, торгующий фьючерсами или опционами на американских рынках. Дизайн отчета и порядок размещения данных в нем – привилегия брокера, выпускающего его. В случае с вашим брокером отчет может отличаться, но важная и базовая информация должна обязательно содержаться в нем в том или ином виде. Брокерский отчет, который мы взяли для примера, начинается с раздела «Trades confirmation» или «Подтверждение сделок». Как понятно из названия раздела, он содержит перечень совершенных трейдером сделок с учетом всех комиссий. В данном примере мы видим, что 7 августа был продан один фьючерсный контракт на свинину по цене 45 долларов 95 центов с поставкой в декабре. Комиссия состоит из трех пунктов. Первый – заклирен 2 доллара 3 цента. Второй – сбор NFA 2 цента. И третий – брокерская комиссия 8 долларов. Дебит отражает расходы, а кредит отражает доходы. Второй раздел «Purchase and Sell» или «Покупки и продажи» отражает финансовый результат от проведенных операций. В этом разделе 7 августа отражена одна сделка на покупку одного контракта на говядину, которая привела к закрытию короткой позиции, открытой 3 августа. Эта закрытая сделка привела к результату плюс 100 долларов. В отчете он отображен как кредит 100. Если бы ранее не была открыта продажа, то подобной записи в этом разделе отчета не было бы. Вторая сделка по фьючерсу на свинину – короткая позиция. Она закрыла ранее открытую длинную позицию с отрицательным результатом 10 долларов. В отчете отражена как дебет 10. Далее идет раздел Open Position или открытые позиции. Этот раздел содержит подробные данные о текущих позициях. Если вы открыли сделку, но еще ее не закрыли, она будет отражена в этом разделе. Для перенесенных сделок на следующий торговый день учитывается текущий PNL. Он может быть положительный или отрицательный. В данном примере в первой сделке он отрицательный, минус 8310 долларов. Во второй сделке PNL положительный, плюс 1990 долларов. Раздел Exercise and Assignments отображают данные опционов, по которым происходит экспирация. В случае, если происходит экспирация купленного опциона в деньгах, то появляется раздел Exercise. При этом вся уплаченная при покупке премия списывается в пользу продавца опциона. В нашем случае появляется запись Debit 1225. Подробнее об опционах вы можете почитать в нашей статье, ссылка на которую находится в описании под видео. В случае, если происходит экспирация проданного опциона, то появляется раздел «Assignments». При этом вся премия списывается в пользу продавца опциона. В нашем случае появляется запись «Credit 855». Итак, мы разобрали основные разделы отчета, которые вы должны найти у любого брокера.